Рассмотрим следующую ситуацию. Боб находится в комнате с двумя монетами. Одна монета честная, а другая с двумя орлами. Он выбирает случайную монету, подбрасывает ее и кричит результат. Орел! Какова же вероятность того, что он подбросил честную монету? Для ответа на этот вопрос нужно только отмотать назад и построить дерево. Первым событием был выбор одной из двух монет. Получаются две ветки, ведущих к двум равновероятным исходам. Либо честная, либо нет. Следующим событием был бросок, который дает следующие ветки. Если монета честная, то при броске существует два равновероятных исхода. Выпадение орла или решки. Тогда как для нечестной монеты оба исхода это выпадение орла. Наше дерево построено. Можно увидеть, у него есть четыре листа по одному для каждого из четырех равновероятных исходов. Последний шаг — это новое наблюдение. Он сказал «Орел». Получив новое наблюдение, мы должны согласовать с ним наше дерево. Мы убираем все ветки, ведущие к решкам, так как мы знаем, что решка не выпала. И это все. Итак, вероятность того, что была выбрана честная монета, это один честный исход, ведущий к орлу, деленный на три возможных исхода, ведущих к орлам. Или одна третья. Что будет, если он бросит монету снова и сообщит орел? Вспомним, что мы увеличиваем дерево для каждого события. Листья честной монеты дают два равновероятных исхода. Орел или решка. Листья нечестной монеты дают тоже два равновероятных исхода, орел или орел. После того, как мы второй раз услышали орел, мы снова убираем ветки, ведущие к решкам. Следовательно, вероятность того, что монета честная после двух орлов подряд, равна одному честному исходу, ведущему к орлу, поделить на все возможные исходы, ведущие к орлам. Или одной пятой. Заметьте, как наше доверие тому, что монета честная, падает по мере все большего выпадения орлов. Хотя понятно, что оно никогда не будет нулевым. Неважно, насколько много бросков будет сделано, мы никогда не будем уверены на процентов, что монета нечестная. На самом деле все задачи условной вероятности могут быть решены построением деревьев. Давайте сделаем еще одно, чтобы убедиться. У Боба есть три монеты. Две из них честные, а одна подделанная таким образом, чтобы выпадать орлом в двух третях случаев, и решкой в одной трети. Он выбирает случайную монету и бросает. Орел! Какова вероятность того, что была брошена подделанная монета? Вернемся назад и построим дерево. Первое событие, выбор монеты, может закончиться одним из трех равновероятных исходов. Честная монета, другая честная или нечестная. Следующее событие, бросок монеты. Для каждой честной монеты есть по два равновероятных листа. Орел и решка. Для подделанной монеты есть три равновероятных листа. Два для упадения орла и один для решки. Штука в том, что всегда нужно следить за тем, чтобы дерево было сбалансированным. То есть у каждой ветки было одинаковое количество листьев. Чтобы это сделать, достаточно увеличить число веток до наименьшего общего кратного. Для двух и трех оно равно 6. Наконец, мы помечаем наши листья. Для честной монеты сейчас есть 6 равновероятных листьев, 3 для орла и 3 для решки. У подделанной монеты сейчас есть 2 листа для решки и 4 листа для орла. Вот и все. Когда Боб сообщает результат... Орел! Это новое наблюдение позволяет нам убрать ветки, ведущие к решкам, так как решка не выпала. Таким образом, какова вероятность того, что была выбрана подделанная монета, с учетом выпадения орла? Ну, четыре листа, выходящие из подделанной монеты, деленные на все возможные листья. Четыре, деленные на 10. 40%. Если есть сомнения, всегда можно ответить на вопросы условной вероятности через теорему Байеса. Она показывает, как найти вероятность события А при условии наблюдения Б. Не волнуйтесь, если вы забудете ее. Вам нужно будет знать только то, как можно строить деревья и согласовывать их с наблюдениями.